Где наш дней так водится, Ледних будет теплом продля. Рождество Пресвятой Богородицы в сентябре отмечает земля. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения. 21 сентября Русская Православная Церковь отмечает великий Двунадесятый праздник Рождество Пресвятой Богородицы. О Рождестве Пресвятой Богородицы мы узнаем из священного предания, святохранимого в Русской Православной Церкви. Сегодня я расскажу вам об этом празднике. В трех днях ходьбы от Иерусалима в Галилее на горе располагается небольшой город Назарет. Он настолько небольшой, что раньше евреи говорили о нем. От Назарета может ли быть что доброе? Вот в этом самом городе Назарете много лет назад жила благочестивая чита Иаким и Анна. Иаким происходил из древнего рода царя Давида. Уже к моменту, о котором пойдет здесь речь, его род слился с народом. А его супруга Анна происходила из священнического рода Аарона. И Аким, и Анна жили богато, имели стада, которые паслись на тучных пастбищах далеко от Назарета. Но ни своим богатством, ни своей знатностью славились и Аким, и Анна. Не было в том городе никого благочестивее данных супругов. Жили они в мире, в согласии, свято чтили Бога, соблюдали заповеди Его и оказывали милость людям. Свои доходы они делили на три части. Одну часть отдавали в храм, одну – бедную, а себе оставляли лишь третью часть. Но, несмотря на то, что они жили благочестиво, оказывали всем милость, Часто приходилось супругам терпеть насмешки и издевательства родных и знакомых. А все от того, что пара была бездетна. А по еврейским законам, если Бог не дает супружеской паре детей, то это наказание за грехи. Евреи знали, исходя из ветхозаветных пророчеств, что в их роду должен родиться Спаситель. И... Каждый раз, когда у них рождалось потомство, у них была надежда, что именно в их семье родится будущий Мессия. И всем, конечно, хотелось быть родственниками Спасителя. У израильтян считалось, что если в роду нет ребенка, значит в их семье никогда не родится Спаситель, а это наказание Божие за грехи. Много и усердно молились супруги о даровании ребенка. Но и за 50 лет совместной жизни неплодство их не разрешалось. Так они приближались к старости. И чем старше они становились, тем сильнее насмешки и издевательства были от соотечественников. Никто даже и не предполагал, что именно Иоаким и Анна будут родителями Пресвятой Богородицы, от которой родится Иисус Христос. Однажды Иаким в один из великих праздников пошел вместе со своими родственниками в Иерусалимский храм, чтобы принести сугубые жертвы. Он стал, как и все, в очередь. Но один из именем Рувим оттолкнул его и сказал, «Зачем ты прежде других желаешь принести дары своей Богу? Ты вообще не достоин здесь быть, потому что бесплодный». Иаким расстроился. Он подошел к первосвященнику, но первосвященник только подтвердил слова израильтянина и вообще отказался принимать у него жертвы, даже в самую последнюю очередь. Иаким вышел из храма и пошел посмотреть свои двенадцать родословных колен. Да, все имели потомство, даже столетний Авраам не лишен был этого благословения Божия. Иаким еще более опечалился и отправился в дальнюю пустыню, в горы, где паслись тогда его. Сорок дней провел он там в строгом посте и молитве к Господу, омывая слезами свое бесплодство. Он ни в коем случае не винил своих родственников за то, что они его э, обижали, что у него нет детей. Он сам считал себя грешником. Он молился так. «Не вкушу пищи и не возвращусь в дом мой» пока не услышит и не посетит меня Господь Бог Израилев. Божий отцов моих, ты дал сына про отцу Аврааму в старости. Удостой и меня благословения твоего. Напрасно пастухи, которые пошли вместе с ним в сада, уговаривали его прервать молитвы и вкусить пищу. И Аким остался тверд. Не прерву молитвы, пока Господь меня не услышит. А в это время слух об Иакиме дошел и до Анны, оставшиеся дома. Виновницей всего этого считала она сама себя и сокрушалась в слезах. Бух отверг, люди поносят, муж оставил меня. В молитвенных думах она вышла в сад и продолжала молиться там. И вот в саду, на дереве, она увидела гнездо воробья, который кормил своих тенцов и стала плакать, говоря, горем кто породил Меня. Горе мне, кому Я подобна? Не подобна Я птицам небесным, ибо и птицы небесные имеют потомство у Тебя, Господи. Не Я и тварям бессловесным, ибо и твари бесловесные имеют потомство у Тебя, Господи. Не Я и водам этим, ибо и воды приносят плоды у Тебя, Господи. Неподобна Я и земле, ибо земля приносит плоды по паре плоды и благословляет тебя Господи. В молитвенных думах вот она продолжала стоять и говорить. Господи, разреши болезни сердца моего и разверзи узы моего неплодия. Да будет рожденное мною принесено в дар тебе и да благословится и прославится в нем твое милосердие. И вот едва она произнесла эти слова, как появился перед ней архангел Гавриил. Молитва твоя услышана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 Он сказал, Иаким, молитвы твои услышаны. Беги в Иерусалим, и там у золотых ворот найдешь жену свою, Анну. Иаким, обрадованный, побежал в Иерусалим. Там действительно у золотых ворот в храма он нашел свою супругу. Теперь супруги радовались обещанию Господа. У них не было сомнения, что неплодство их теперь будет разрешено, и у них появится дочь. На радостях они принесли благодарственные жертвы, Богу и возвратились в дом свой. И действительно, по прошествии времени Анна зачала, зачатие Пресвятой Богородицы церковь празднует 22 декабря по новому стилю. И в скором времени, в прошествии 9 месяцев, 21 сентября, у Аякима и Анны родилась дочь, которую они назвали Мария. В будущем Пресвятая Богородица Мария стала матерью нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа и нашей заступницей. Дорогие братья и сестры, хочется искренне от души поздравить вас с этим замечательным праздником, праздником Рождества нашей Матушки, нашей заступницы Пресвятой Богородицы, и пожелать вам ее славного покрова. Давайте же будем достойны! Милости Господа и Пресвятой Матери будем совершать милосердие, читать Евангелие, любить друг друга. Храни вас всех, Господь, с праздником. Как же, кстати, Надежда теплится, И такая в душе благодать, И в такой взор. Высокой...